Всем привет! Недавно я занялся тем, что навел некоторый порядок в плейлистах этого канала и обнаружил, что часть видео, которые лежали в разделе с лорными роликами, были на самом деле чтением рассказов. Такой беспорядок, конечно, допускать нельзя, поэтому я сделал отдельный плейлист с рассказами. И теперь по некоторым темам, по которым были только рассказы, буду делать нормальные лорные ролики. В этом видео я расскажу об организации Длань Змея, потому что видео про них был только лишь прочитан на рассказ так что сейчас будет полноценный разбор. Они живут не в нашем мире, их дом – это маленькое карманное измерение, находящееся где-то между мирами. Оно выглядит как огромная библиотека, и как уже было сказано в видео про библиотеку странников, этот маленький мир служит укрытием всем, состоящим в Длане змея. Однако библиотека не принадлежит им, а просто принимает их у себя, так как мировоззрение и деятельность длани змея не нарушает ее правил. Но так было не всегда. Библиотека нередко изгоняет некоторых членов длани, а иногда и всю организацию целиком. И тогда той приходится долго и мучительно искать путь снова попасть домой. Во многом жизненная группы связана с симбиозом с этим местом, потому каждый, кто найдет свой путь туда, может считаться частью длани. Чтобы пополнить свои ряды, люди, состоящие в этой группе, помогают странникам и искателям со всего мира найти путь в библиотеку, а затем объясняют им свои идеи. Если такой приглашенный посетитель библиотеки их принимает, он уже может называть себя частью длани змея библиотека это конечно отличное укрытие но для существования организации нужны различные ресурсы, и их длань выменивает за разные аномальные услуги. Была замечена помощь спортсменам в том, чтобы побеждать во всех возможных соревнованиях. Была замечена также и перевозка разных предметов и существ между мирами. Последнее удается этой организации, наверное, лучше, чем кому-либо, ведь змей знает множество путей и проходов и легко может открыть дверь в одном городе и закрыть ее уже в другом да и не только в городе. Переходы, доступные посвященным Длани Змеи позволяют им оказываться в иных мирах и совершенно невообразимых пространствах. Только некоторые сущности в мире SCP могут превзойти людей из Длани Змеи в мастерстве знания путей и переходов между ними. Среди таких, например, упомянутый в SCP-1527 некий колокольный мастер, которому в древние времена Длань обращалась, когда была не в состоянии достичь какого-либо места в мультивселенной. Благодаря этому свой для Длани Змея нет закрытых дверей, что позволяет им, например, воровать артефакты у фонда SCP. Но делают они это не из корысти, как мкит, и не для того, чтобы использовать как оружие, как поступают повстанцы Хаоса. Длань змея освобождает аномальных гуманоидов и других наделенных разумом существ. Однако, длань не стремится к тому, чтобы просто освободить всевозможных монстров и устроить все концы света сразу. Она также, как и фонд, старается сдерживать особо опасные аномалии. Но в целом, задача длани змеи — это достичь взаимопонимания с аномальными сущностями настолько, насколько это возможно, в то время как фонд SCP просто держит свои объекты в заперти, отчего в длане называют членов фонда Тюремщиками. Структурная Длань Змея не похожа на другие организации, хотя бы тем, что она и не является организацией в полном смысле этого слова. В Длайне Змея нет руководства, командования, а все обязательные требования к ее членам сводятся к тому, чтобы не нарушать правила библиотеки. Люди, которые организуют и возглавляют операции в этой организации, действуют скорее как популярные личности или политики, направляя тех, кто решил стать их последователями. Наиболее популярный из таких лидеров — это человек, известный как Л.С. личность которого не раскрывается, и по поводу того, кем он является, ходит множество теорий. Кроме того, как длань умеет легко создавать переходы в другие миры, некоторые группы длани состоят из множества копий одного человека из разных миров. Впервые эта организация упоминается в SCP-268, то есть в той самой первой тысяче объектов, которую некоторые считают максимально каноничной объекте, представляющим собой кепку, делающую носителя незаметным для внимания других людей. На кепке имеется надпись «Сад Вотчина Змея», и в конце описания объекта мы узнаем, что в один прекрасный день кепка пропала, а на ее месте осталась записка «Спасибо, что присмотрели за моей шляпой, пока меня не было — L.S.» Это первое появление длани змей и загадочного LS в SCP, и оно вполне отражает всю суть этой организации — незаметные и таинственные. Но это событие было лишь разведкой. Настоящее нападение на фонд со стороны Длани Змеи произошло, когда Длань выкрала у фонда SCP-407 песнь бытия. Вернее, Длань уничтожила единственный экземпляр, имевшийся у фонда. Сделала ли она копию себе, неизвестно. Кстати, когда я готовился к этому видео, я заметил, что народ строит теории по поводу того, кем является ЛС. Но мне кажется, это само по себе не очень лорно, потому что ЛС носит SCP-268 на голове. И в том же SCP говорится о том, что агентка Который носил SCP-268 слишком долго, даже после того, как снял шляпу, остается невидимым для внимания людей. И о нем невозможно было ничего узнать по той же причине. А значит, аналогичными свойствами обладает Элс. Об этом человеке банально по лору нельзя ничего узнать. После всех этих событий фонд SCP начинает постоянно следить за всеми, кто может иметь отношение к этой организации. За тайными встречами на темных аллеях, за уличными телефонами, в которых раздаются странные звонки, за людьми, которые пропадают в одних городах и появляются в других, и в конце концов за скрытыми чатами и форумами. По какой-то причине люди, состоящие в Длане Змея, очень любят собираться в тайных чатах и форумах. Это вскоре дает свои плоды. На одной из конспиративных квартир Длани фонд при ее захвате находит Артефакт в виде черепа SCP-1083, а из записей, найденных вместе с ним, становится ясно, что длань активно использует свои возможности перемещения между мирами. При захвате оперативников длани, фонду удается получить и множество других аномалий и редких книг. Зная это, Длань нередко снабжает своих людей множеством записок с бессмысленным текстом и другими наводками, ведущими в лучшем случае в никуда, а в худшем заводящим агентов фонда в различные ловушки. Но это не самая большая опасность. Для фонда. Как выясняется, в SCP-1765 успех операции против Длани нередко опаснее провала, потому что аномальная сущность, захваченная фондом по сюжету этого SCP, оказалась крайне опасна и разрушительно. Она захватила целый исследовательский комплекс фонда и сама стала проводить эксперименты над всеми, кто там находился. В общем, захват артефактов у Длани, как показало это событие, идея не всегда самая лучшая. Также фонд обжегся на этом и в SCP-2950 когда пытался получить у Длани книгу про эту самую аномалию, а получив свое, фонд узнал об этой сущности то, что чем меньше людей они знают, тем лучше. Несмотря на то, что Длань не ставит своей целью сдерживать аномалии, находя с некоторыми из них общий язык, она оказывается более эффективной в содержании, чем фонд. В целом... Длань змеи не пытается и не желает никому вредить. Но иногда, впрочем, деятельность этой организации приводит к этому самому, то есть к концу света. В объекте SCP-1985 показано, что в одном из миров длань многократно усилила аномальные свойства SCP-765, которые умиротворяют людей милыми уточками, плавающими по пруду. В результате чего люди в этом мире умиротворились настолько, что перестали пить и есть, от чего вымерли. Поначалу фонд пытался активно воевать с дланью, но результатом этого стал только разгром нескольких отколовшихся от длани групп, таких как Чада Солнца, которые в длани считались изгоями. А сама же длань осталась неуязвима для SCP, потому что библиотека странников не впускает в себя ни самих агентов фонда, ни людей, связанных с ним. И экспедиции, отправленные или связанные с SCP, чаще всего или вообще не натыкаются на библиотеку, блуждая в бесконечных ходах, проделанных между мирами, или найдя ее пропадают. В итоге фонд и длань начали сосуществовать относительно мирно. Длань Змея время от времени даже передает на содержание фонда неразумные аномалии, в обмен на что фонд закрывает глаза на то, что эта организация иногда похищает те объекты, которые, по мнению Длани, заслуживают свободы. Но это не значит, что Длань и фонд союзны. Напротив, верхушка фонда крайне негативно относится к обитателям библиотеки. Сам администратор, глава SCP, отказался от всех предложений которые поступили со стороны ЛС. Но иногда различные сущности из ДЛА не проникают в фонд, чтобы просто побеседовать с кем-то из докторов организации и сделать предложение уже им, что создает для фонда довольно неприятную ситуацию, когда неизвестно, кто в фонде может сотрудничать со Змеем. Вообще, говорить об отношениях с другими организациями тут сложно, потому что в Длани не нет единого лидера или управления, в ней есть лишь течение, которое нередко принципиально не согласны друг с другом во многих вещах. Например, в отношении с другой организацией из мира SCP-GO, Которая уничтожает аномалии Некоторые члены длани считают, что с ГОК можно договориться в том Что длань не мешает Гог, а ГОК не убивает, по крайней мере, человека подобных существ в то время как большая часть длани считает, что с ГОК необходимо непримиримо бороться. Так или иначе, большинство, если не все люди, считающие себя частью длани змея, согласны в одном, что жители планеты должны узнать об аномалиях все, что можно, для того, чтобы уметь защититься от опасных и использовать безопасные во благо. Всем пока!